А вы кодеры, с вами Кодик. Вспомните, как вы первый раз узнали про колду. Как это было? Благодаря летсплеям на ютубе, у друга или у брата на приставке. А может сами нашли? В этом видео я хотел бы рассказать про то, как я первый раз играл в Call of Duty, когда это было и все мои эмоции. Готовьтесь поностальгировать. Поехали! И да, как вы могли понять по геймплею на заднем плане, моей первой колдой стала Modern Warfare 1. Как ты с ней познакомился? На самом деле это долгая история. На тот момент мне было пять лет. Да, вот такой вот я аутфак. И папа принес домой здоровую бандуру под названием «Компьютер». Кстати, он оставался у меня вплоть до 2019 года, только потом я собирал нужную сумму и обновил его. Хоть разбуди меня среди ночи, я назову вам свою видюху Radeon HD 5550 с 1 гигабайтом памяти и оперативку на 2 гигабайта. Но на то время, а именно 2013 год, он был довольно неплохим. Ну так вот. Через несколько дней, когда я насмотрел Лунтика, папа принес домой диск с Call of Duty. Скорее всего, я его уже не найду, но я думаю, вы знаете, как выглядит диски с пиратскими играми. Это было мега-комбо под названием «Семь в одном», которое включало в себя Код-2, Код-4, МВ-3 и еще какие-то, по-моему, даже не Call of Duty. Поставил папа знаменитую вторую часть, как он сказал, для себя, и Код-4, которую у него не было особого желания проходить, ведь ему было главное не сюжет, а просто пострелять. Я помню, как запустил первую миссию и проходил полигон, офигевая от графики, ведь тогда все мои игры ограничивались Angry греберцем. Все остальное я не очень-то и помню, но последняя миссия это просто сказка. Несмотря на то, что тогда я не очень вникал в сюжет, я все равно переживал и чуть ли не плакал от страха, что этот дебил вот-вот ко мне подойдет. После его убийства прилетают русские вертолеты, я тогда вообще обосрался, так как думал, что все. Но когда начинается играть победная музыка, когда я увидел, что задание выполнено, когда увидел солдат с зелеными именами, и когда сказали... Один живой? С тобой все будет в порядке, дружище. Я так обрадовался. Я перепроходил эту миссию еще раз и еще раз. В садике у меня был друг, с которым я очень хорошо общался. Скажем, когда нам раздавали конструкторы, мы садились вместе. Я рассказывала про то, какая в финальной миссии была хорошая концовка, как я радовался той музыке, он вообще ничего не понимал, так как не знал, что такое шутер вовсе. Я просто брал детальки и начинал складывать всю эту миссию полностью, вплоть до соупа, состоящего из одной детальки, которая валялась на столу... Простите, на мосту. Так проходил каждый день в садике, и я реально радовался этой игре. Могу сказать про то, как боялся проходить сложные миссии. Например, все в камуфляже. Я быстро звал папу, так как боялся, что нас всего двое, а они тут прям по нам ходят. Следующее, что я играл, была MV3. Несмотря на то, что движок оставался тот же, графика там сильно улучшилась. Я помню, как звал папу к своему 720p монитору, чтобы показать, как классно прорисован соуп в меню компании, А он такой «да-да». И вы не ослышались, именно MV3. Я думала, это и есть прямое продолжение Код 4. Та и сами посудите. СОПа в любом случае надо было доставить в больничку после финальной миссии и в первой, и во второй части. Про эту колду мне так-то нечего сказать. Однако смерть СОПа вызвала у меня бурю эмотой. Даже больше, чем предательство Шепарда в МВ-2. Про которую я, кстати, узнал только лишь спустя 3 года. Она мне была еще менее интересная, однако сейчас я так не думаю. В то время я начал смотреть Спектра. На то время у него выходило просто море теорий по этой серии. Я их смотрел с большим удовольствием. Тогда я начал сильно вдикать в сюжет и интересоваться всем, что происходит в мире МВ. Через некоторое время я узнал, что не так давно вышла Modern Warfare Remastered. Учитывая то, что я тогда играл только в Код 4, я просто охренел от графики. Мне казалось, что это какой-то фильм. Но естественно, в то время я просто-напросто не мог поставить ее на себе на комп, так как системные требования оставляли желать лучшего. Это была игра моей мечты, тогда я уже начал копить на комп, ведь мне очень хотелось играть в игры по свежей десятилетней давности. Кстати, до этого момента я был пиратом, да и таким, наверное, оставался бы, но после того, как код переехал в Battle.net, я совершил свою первую покупку онлайн игры Modern Warfare 2019. Потом мы 2 ремастера и уже сделал предзаказ на Cold War, которую обязательно пройду на канале. Мне тогда очень понравилась э э экосистема, ведь все игры между собой так или иначе связаны в плане «Предзакажи э Cold War и получи скинвудса в Warzone», что я, кстати, сделал. Ну вот, примерно так и перешел с пятилетнего пирата на современного контент-мейкера. Смешно, да? Стараюсь для вас, надеюсь, вам нравится мой канал. Можете рассказать, как вы познакомились с Call of Duty в комментариях. Надеюсь, понравилось это видео. Честно, я сам немного понастальгировал. На этом все, с вами был Кодик. Всем удачи. Адьос.